канале сегодня речь пойдет о новом газогенераторе s 1000 компактная версия ранее такие газогенераторы мы делали высотой почти метр двадцать сейчас этот газогенератор немного занижен вес его остался прежним около 150 килограммов так как в нем используется тот же самый Высокопроизводительный газогенератор, который имеет достаточно большую массу. Итак, приступим. Запускаем газогенератор. Сейчас газогенератор холодный. Я его только что включил. Для того, чтобы газогенератору выйти в рабочий режим, ему необходимо нагреться до приблизительно 35-40 градусов. Сейчас уже прошел приблизительно час с начала запуска газогенератора. Оборудование вошло в нормальный режим работы. Температура электролита сейчас не превышает 45-50 градусов. Работа газогенератора полностью стабилизирована. И сейчас я предлагаю посмотреть производительность газогенератора Производительность, стандартная производительность газогенератора 1183 литра газа в час. Скажу пару слов об органах управления газогенератором. Управлять им достаточно просто. На панели приборов вы найдете ключ доступа к органам управления. То есть если вы заблокируете. Отключите питание, вынув этот ключ, газогенератором никто не сможет воспользоваться без вашего ведома. На панели приборов вы увидите постоянно горящую желтую лампочку. Она свидетельствует о том, что газогенератор подключен в электрическую сеть и так сказать, находится под напряжением. Зеленая лампочка свидетельствует о том, что газогенератор находится под нагрузкой, то есть он в данный момент вырабатывает газ. При отключении подачи питания на электролизер, эта лампочка должна погаснуть. Желтая будет гореть всегда, пока газогенератор включен в розетку. Запуск периода очистки двигателя осуществляется зеленой кнопкой. После ее нажатия газогенератор будет работать в автоматическом режиме ровно 30 минут. По истечении данного периода он автоматически отключится. Если вам необходимо очищать двигатель более чем полчаса, тогда по истечении первого периода 30 минут вам необходимо будет нажать старт еще раз. При возникновении внештатных ситуаций, либо каких-то непредвиденных опасных ситуаций, Останавливайте газогенератор кнопкой «Стоп» либо поворачиванием поворотом ключа доступа. Он также обесточится. На панели приборов есть регулятор ограничения мощности. Он нужен для того, чтобы ограничить потребляемую мощность газогенератора в тот момент, когда газогенератор выйдет в нормальный рабочий режим. Он будет номинально производить тысячу литров газа в час, но он способен производить и больше. При большей производительности газогенератор будет испытывать некоторую перегрузку. Так вот, для того, чтобы ограничить перегрузку, вы можете путем поворота регулятора ограничивать потребляемую мощность, что вы можете сейчас увидеть на амперметре. Вы можете ограничивать потребляемую мощность путем поворота регулятора. Номинальный ток нагрузки 18 ампер. Максимальный ток нагрузки можно использовать на уровне до 20 ампер. Вольтметр всегда показывает напряжение в электрической сети, которую вы подключаете газогенератор напряжение должно быть не менее 220 вольт. Если напряжение будет снижено ниже 220 вольт, это будет свидетельствовать о том, что в электрической сети либо слабое напряжение, при котором газогенератор нормально работать не может, либо вы подключили газогенератор к электропроводке с недостаточным, сечением, то есть электропроводка может выполнять у вас роль резистивного сопротивления, что абсолютно недопустимо. Кабель питания, к которому можно подключать газогенератор, должен иметь сечение не менее 2,5 квадрата. Также на корпусе газогенератора можно увидеть решетку радиатора охлаждения перекрывать эту решетку ни в коем случае нельзя иначе эффективность охлаждения электролизера будет значительно снижена на корпусе газогенератора можно найти фильтр фильтр-осушитель этот фильтр предназначен для сбора той влаги которая сопровождает выходящий из электролизера газ и для того, чтобы эта влага не попадала в двигатель автомобиля, который вы очищаете, служит этот фильтр-осушитель. Его необходимо периодически выворачивать и сливать все содержимое. Или, если фильтр не переполнен, тогда при охлаждении электролизера вся жидкость, находящаяся в нем, будет засасана вакуумом обратно в электролизер. Сливать, выливать эту жидкость ни в коем случае нельзя. Всю эту жидкость надо собирать и при заправке электролизера, при доливе воды заливать ее обратно в заправочную емкость. Щелочь, которая будет использоваться для приготовления электролита, Добавляется в дистиллированную воду только один раз а в следующие разы по мере необходимости добавления воды до нужного уровня Вы должны доливать только дистиллированную воду уже без щелочи Уровень воды вы можете наблюдать по этой трубке уровнемера А также в верхней части газогенератора находится еще одна горловина заправочной емкости. Эта горловина служит для заправки системы охлаждения. В качестве охлаждающей жидкости используется только дистиллированная вода. Ни в коем случае не заливайте сюда ничего другого. Только дистиллированную воду. Объем охлаждающей жидкости ровно 9 литров, а объем электролита... При полном заправленном электролизере ровно 10 литров. А сейчас я предлагаю а, открыть переднюю крышку газогенератора и сделать замер температуры а, непосредственно на самом электролизере. Температура на электролизере сейчас составляет 40, около 41 градусов. Сейчас газогенератор продолжает работать. Он уже работает на протяжении более трех часов. Температура электролита стабильна. Потребляемая электроэнергия держится на одном уровне. Это происходит за счет весьма эффективной, Система охлаждения Жидкостной системы охлаждения Ранее я показывал вам Замер температуры Электролизера Делая это при помощи Пирометра И замер температуры Я делал Непосредственно На боковой Пластине самого электролизера Но сейчас я хочу сделать и показать вам Более точный замер температуры, то есть сейчас я используя вот такую пластиковую банку солью горячий электролит и покажу вам замер температуры непосредственно самого электролита, который будет находиться в этой банке сейчас я солью электролит для этого необходимо открыть горловину заправочной емкости Естественно, остановить газогенератор, чтобы не ударило током. Открываем горловину заправочной емкости и сливаем электролит. Солью я сейчас приблизительно 2-2,5 литра, может быть, немножко больше. Я думаю, что это, этого объема вполне достаточно для того, чтобы оценить а, реальную температуру электролита в газогенераторе, который проработал уже более трех часов без остановки. Так, ну вот. Я слил. Наверное, здесь около трех литров, потому что пластиковая банка трехлитровая и теперь давайте посмотрим реальную температуру электролита температура электролита составляет 51 с половиной градусов еще наверное вернее будет сделать замер жидкости через верх температура практически не изменилась 51 градус. А максимальная допустимая температура для электролитов при работающих электролизерах это 80-85 градусов. Все наши газогенераторы, работающие с жидкостной системой охлаждения, не способны нагреть электролит выше температуры 50. 55 градусов ⁇ это максимальный уровень температуры, который, до которой нагревается электролит в наших газогенераторах.